Всем приветик. Итак, тема сегодня чувство Женщину выбираем, смотрим. Объятия, обнимашки. Женщина хочет объятия, чтобы ее обнимали. И также женщина хочет обнимать. Обнимашки тепло дарить, свою радость дарить, счастье дарить. Также женщина обнимает своих родных, друзей, с радостью всегда общается. Не то, что вот прям с улыбкой всегда на лице, а именно с пониманием. вот С такой добротой с душой относится ко всем хорошо и сам себе. Всем пока.